Всем доброго дня и ночи! Сегодня вы снова с нами. на сегодня сборка лестницы К-022М. В данном видео мы расскажем о особенности данной лестницы и ее технические характеристики. Также вы увидите на видео, как делает сборку один человек. Рекомендуем собирать ее все-таки вдвоем рекомендации по сборке сборку должны производить не менее двух человек для сборки вам понадобится молоток ключ гаечный на 17 19 отвертка шуруповерт который в комплект не входят также не забывайте про силиконовый герметик последовательность сборки лестницы далее вы увидите на видео и окончательную затяжку резьбовых соединений саморезов производить только после полной сборки лестницы. Технические характеристики. Модификация лестницы. Левосторонняя и правосторонняя. Высота подъема от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа. 2 925 мм. 3 120 мм. Число ступеней 15. Количество подъемов 15 16. Ширина марша 900. Высота шага ступеней 195 мм, толщина ступеней 40 мм, максимально допустимая статическая нагрузка на одну ступень 200 кг. Габариты лестницы в плане 3360 на 1665 мм. Минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытиях верхнего этажа 3360 на 920 мм. Лестница поставляется в разобранном виде. Всего доброго, до свидания.